Скажите, пожалуйста, можно ли поливать хвойные летом водой со скважины? Скважина глубиной 13 метров и вода с нее достаточно холодная. Не навредит ли это хвойным? Конечно же, навредит, если летом поливать холодной водой очень сильно. Если у нас тут 40 градусов жары стоит, или у вас и вы поливаете водой которая очень холодная то есть плюс 5 плюс 4 то есть руку невозможно удержать то хвойным конечно же это будет наоборот даже вот сельсы однолетку я стараюсь поливать водой комнатной температуры потому что на улице даже еще как бы прохладно, но такой водой чуть-чуть подогреваю ее. Поэтому они идут лучше. Весной, чтобы они быстрее пошли в рост, желательно воду маленько подогреть. Потому что земля холодная, земли, водопроводная вода даже идет холоднее, чем грунт на улице а со скважины я советую отстаивать обязательно отстаивать воду в каких-нибудь им костях потом уже затем поливать не стоит сразу со скважины брать и поливать скважина во первых отстойная она и закольцованность она уйдет поменьше будет и нагреется до той температуры которая на улице ну, это довольно таки да скважина хорошо но поливать холодной водой очень холодной водой я не советую вода очень холодная на улице жара и пропадает а маленькие вообще махом если мелочь полить холодной водой ледяной а на улице жара, например, ну не советую я этого делать. Со скважины обязательно, надо отстаивать. Вывод. По вопросу можно ли поливать со скважины. Один. Надо отстаивать обязательно. Обязательно отстойной водой. Со скважины, а потом уже все. С вами был Евгений Филимонов и питомник Хвойный Дворик. Спасибо.